Спасибо тем, кто меня помнит И вам спасибо, кто забыл Спасибо тем, кому не нужен Спасибо, кто помощь не оценил Спасибо, что глаза показали То есть кто. Кому доверить можно душу Кому лишь старое пальто Я вас ни в чем не увлекаю и мне дано о вас судить я просто тихо наблюдаю кого любить кого забыть я вам конечно пожелаю удачи счастья и добра и только время лишь покажет где жизнь была а где я